Sudo позволяет запускать команды от лица root или любого другого пользователя, указанного в файле /etc/sudoers. Это очень полезно в ситуациях, когда какому-либо пользователю необходимо предоставить права на выполнение привилегированных команд, но не сообщать пароль суперпользователя. У такого подхода есть пара очевидных плюсов. Первый: пользователь имеет возможность выполнять привилегированные команды, не зная пароля rootа. Это повышает безопасность. И второе, все действия, совершаемые в рамках сеанса судо, регистрируются в системном журнале. Это позволяет держать систему под лучшим контролем. Какие файлы команды необходимо знать для того, чтобы использовать судо? Это файл etc/sudoers. В этом файле находится список пользователей, которым разрешено использовать судо, и определены команды, которые они могут выполнять. Формат файла такой. Имя пользователя, пробел, имя хоста равняется команда. Где имя пользователя? Это имя пользователя, которому разрешено выполнять команду. Имя хоста? Это имя хоста, для которого применимо это правило. Таким образом, есть возможность устанавливать правила для конкретной машины в сети. Команда? Это список команд, которые разрешено выполнять пользователю. Необходимо использовать полный путь к командам. Команды перечисляются через запятую. Один и тот же файл etc.sudoers может использоваться на всех ваших серверах, тем самым сокращая затраты времени на администрирование системы. В файле можно использовать ключевое слово all, которое подразумевает все. Для редактирования файла etc.sudoers необходимо использовать команду vsudo. Команда vsudo. Команда применяется для редактирования файла etc.sudoers. В процессе редактирования файла vsudo блокирует его, чтобы никто другой не мог получить к нему доступ. Перед сохранением файла висудо проверяет синтаксис и, если находит в нем ошибки, сообщает об этом пользователю. Сохранить файл не получится до тех пор, пока ошибки не будут исправлены. В качестве текстового редактора в большинстве случаев висудо использует vi или vim. И команда sudo. Команда sudo подставляется перед той командой, которую необходимо выполнить с другими привилегиями. Например, sudo -f varlog audit audit log. У пользователя User1 будет выведен диалог ввода пароля. Ввести нужно именно свой пароль, а не пароль рута. После ввода пароля команда будет выполнена, если пользователь определен в файле etc.cdors и имеет полномочия на выполнение этой команды. Или ему просто будет отказано в доступе и на экран будет выведено сообщение, которое можно наблюдать на слайде в самом низу. После ввода первой команды с использованием судо у пользователя есть 5 минут, в течение которых повторных запросов его пароли происходить не будет. Это удобно, когда нужно ввести последовательность команд. После выполнения новой команды 5-минутный таймер обнуляется. И давайте перейдем на консоль и поработаем с sudo. Предположим, мы полностью доверяем пользователю user1 и хотим разрешить ему выполнять любые команды с помощью sudo. Что же для этого нужно сделать? Для этого с помощью команды vsudo мы открываем на редактирование файл etc.sudoers и добавляем соответствующую строку для нужного нам пользователя. Но вначале давайте с помощью команды su переключимся на пользователя user1 и посмотрим с помощью команды sudo-l, какие команды ему разрешено выполнять с помощью sudo. Вводим пароль для пользователя user1 и видим, что никаких команд выполнять ему нельзя. Давайте попробуем установить программный пакет из репозитория. Это привилегированная команда. И мы сразу видим, что на экране отображена была ошибка, что только пользователь root это может делать. И пользователь user1 это сделать никак не сможет. Выходим из-под этой учетной записи. С помощью команды v открываем на редактирование файл etc -sudeers. Видим здесь, что много очень примеров. Здесь определены переменные у нас, альясы, в которых а, содержатся какие-то команды. Например, вот переменная software. А в ней содержится набор команд по работе с программным обеспечением. То есть, команда yum, команда rpm. Можно для пользователя просто указывать эту переменную, а не команду какую-то. И все, соответственно, команды, указанные в этой переменной, будут... Пользователю разрешены. Это очень удобно, когда э, команд много. Например, не нужно указывать вот такой список команд для пользователя, которому мы хотим разрешить э, какие-то работы с сетью. Прозвать можно просто определить переменную networking для него и все эти команды он сможет выполнять. Это очень удобно. И соответственно управлять этими командами можно в этой переменной. И эффект будет на всех пользователей распространяться. Это особенно актуально, когда э, в файле sudo очень много пользователей. Переходим в конец самый и добавляем для пользователя user1 такую строку. User пробел all равно all. Все, пользователь user1 будет разрешено все выполнять. Напомню, используется здесь текстовый редактор vi, либо vim, в зависимости, какой у вас переменный определен. Ну, скорее всего, vim. Нажимаю escape. Далее «Shift плюс двоеточие», «WQ», «Enter». Так вот сохраняется файл в этом текстовом редакторе и производится выход из текстового файла. Все, все добавлено. «SU», «User1», переключаю с помощью «SU» на пользователя «User1», выполняю команду «sudo-l», смотрю, что ему разрешено, ввожу его пароль, и вижу, что «root all», ему любые команды разрешено выполнять. Ну, давайте поставим программный пакет xms из из-под этого пользователя. А, видите, я забыл вначале команду «Sudo» еще добавить. Сначала команда «Sudo» пишется, а только потом уже сама команда, которую мы хотим выполнить. Команда «Sudo» показывает, что мы с помощью «Sudo» эту команду выполняем. Естественно, иначе она и не выполнится. Ввожу «Enter» и ждем результата выполнения этой команды. Сейчас вот поиск этого программного пакета... Будет произведен потом зависимости. То есть с этим пакетом еще нужно будет несколько пакетов установить. И все это сейчас в систему будет установлено. Так, все пакеты скачаны. Теперь происходит их инсталляция в системе. Все, и все. И команды XMS у нас. XMS у нас появилась. Поздравляю вот так работает судо. Так можно обычным пользователям предоставлять на выполнение команды, которое разрешено по умолчанию только пользователю root выполнять, то есть привилегированные команды. Все, давайте выйдем из под этой учетной записи. С помощью весюдо еще раз откроем на редактирование. Файл etc sudoers. И вот поподробнее про вот эти наборы команд переменные. Есть здесь вот у нас переменная networking, где у нас много различных команд. И, допустим, вот мы хотим пользователю только предоставить вот эти команды больше никакие. То есть не надо ему All делать. То есть не будем мы ему все абсолютно команды разрешать. Как это можно сделать? Допустим, возьмем пользователя user2. All равняется Networking. Все, и теперь юзеру 2, пользователю User2 будет разрешено выполнять команды, указанные в переменной Networking. И больше никакие команды он выполнять не сможет с помощью sudo. И какие там команды у нас определены. Вот список всех этих команд. Все, сохраняем этот файл и выходим. И еще один плюс вот Судо, это то, что все действия протоколируются в журнал. То есть, можем посмотреть с помощью тайла F-файла Упс. И видим здесь как раз команда Судо. Вот дата, когда судо выполнялся пользователь, который выполнял на каком терминале, в каком домашнем каталоге, да, и какая, собственно, команда выполнялась. Вот как раз та команда была, yum, y, install, xmms. Именно с помощью этой команды мы установили а, программный пакет xmms в систему. Мы видим, что все команды, которые выполняются с помощью судо, протоколируются в журнал, и можно впоследствии им воспользоваться, чтобы обнаружить, кто что выполнял это должно помочь при контроле системы.